вне новой эпохи. Коллеги, просто, быстро и легко. Запомните эти три слова. Это то, на что вы будете ориентироваться для того, чтобы вы были лидером продаж. Почему Доминанта Капитал сделала прорыв? Потому что она сделала технологию просто, быстро и легко для потребителя. Но не только Доминанта Капитал сделал прорыв. Давайте посмотрим, какие вещи сделали прорыв. Ну, просто это что? Для клиента не должно быть сложностей. Не требую Усилий, не прилагая усилий, это прямо из словаря. Не представляют трудности для понимания решения. Люди обленили. В момент стресса люди не хотят напрягать мозг. Они хотят получать готовые решения. Поэтому если я как консультант приду, давайте я вас продиагностирую, а потом мы с вами подумаем, что вам что подарить, какую схему и так далее. Все это фигня не работает. Клиенту нужно приходить и говорить, у нас есть готовые решения, причем их более трех. Да? Давайте выбирайте, завтра у вас будет прорыв. Ну, значит, нужно хорошо знать отрасль для того, чтобы предлагать готовые решения. Но ну, теперь смотрите, просто. Ух ты, а это что такое? Российский форум маркетинга. Сложно? Просто. Для тупых и летчиков. Вы закачали себе мобильный телефон? Нет? Ну, вот видите, она ленивая. Очень, и мы про лень чуть позже поговорим. Но смотрите, как просто, для тупых и летчиков объявление, расписание, информация, профиль. Надо напрягать мозг. Это просто? Это очень просто. Например, самое важное, это быстро получать информацию, что у вас происходит в компании. Я сейчас открою и вам могу показать, что происходит во всех моих компаниях. Сколько звонков совершили менеджеры? Какой менеджер, какая конверсия из одного в другое в течение дня, недели, месяца, откуда трафик идет? С почты, с телефона и так далее, и так далее. Это быстро! Да. Поэтому и клиенту нужны такие сервисы, которые дают ему информацию моментально, быстро, вот прямо здесь и сейчас. Поэтому мы сократили одобрение в течение часа. А вообще сейчас поставим бот, и он будет делать это в течение пяти минут.